Привет, аудитория! В эту субботу у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередная бойная ночь UFC, и в этом видео я попробую рассмотреть бой в весовой, ну, главный бой, не, не главный бой, а боя основного карда UFC в легковесовой категории между Педди Пимблитом и Джорданом Ливитом. Ну, Пэдди Пимблит, 27-летний боец из Англии, провел он профессионал 21 бой, 18 из которых одержал победы. Бойца, в принципе, можно назвать универсальным, есть у ну, него навыки как в стоке, так и в борьбе. Есть нокаутирующая мощь у него в кулаках и хорошие навыки в партере, что позволяет ему частенько заканчивать бои досрочно. Является он молодым проспектом UFC, на примере Макгрегора знает, как работает машина UFC и не упускает возможность побаловаться трештоком. Кроме того, проводит он достаточно зрелищные яркие бои, что он нравится публике и поэтому фанатская база а, англичанина растет от боя к бою, как и его гонорары. Джордан Ливит, 27-летний боец из США, провел он в профессионалах 10 боев, 9 из которых одержал победы. Выходит он из борьбы, поэтому навыки в переводах и парты у него находятся на высоком уровне, что позволяет ему не только выигрывать бои, но еще и завершать их досрочно. Ну, а стойку, конечно, надо ему еще подтягивать и подтягивать, и это факт. Ввиду энергозатратного стиля ведения боя, ну и, возможно, недостаточной функциональной подготовки, кардио-бойца начинает проседать уже ко второй половине боя, что не есть хорошо. Ну, по бою в антропометрии преимущество будет на стороне англичанина, в частности, размах рук у него будет больше на 5 сантиметров. В кардио-приветствии, я считаю, также будет на стороне педи, опыт проведения боев отходит тоже в копилку Пимблита. Ну и, что немаловажно, бой будет проходить на территории Пимблита в Англии, где болельщики будут поддерживать своего бойца, что добавит ему уверенности в бою. Педди более разносторонний боец, чем Ливит, поэтому и в этом аспекте ключей для победы у чайно будет побольше. Да, Педди в своих крайних боях плохо дружил с защитой в стойке, частенько открывался и пропускал удары, которые потрясали его, но не скажу, что Джордан опасный ударники легко воспользуюсь этими пробелами Пимблета. Все-таки любит борец и греппер, вероятно, все будет испытывать счастье именно в этом аспекте. Исходя из всего вышеперечисленного, я думаю, что победит Педи Пимблет, но ставка на его победу 1.35 э, не особо интересна. Поэтому я бы присмотрелся к досрочке от Пимблета за коэффициент 1.95 или тотал меньше с половиной за коэффициент 1.6. Ну, на момент записи видео букмекер еще не выложил расширенные коэффициенты на бой, поэтому подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в, закрепленном, в первом закрепленном комментарии под видео. Там я выложу в субботу варианты ставок на этот бой. Может быть, там что-то интересное будет в расширенном версии коэффициентов. И на другие бои турнира, которые мне интересно, но не было времени записать на них видео. Также подписывайтесь на YouTube-канал, стараюсь делать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до следующего видео. Пока